Как мне нравятся изысканные украшения для десертов. Они придают выпечке более аппетитный и привлекательный вид. Записывайте себе несложный рецепт, как приготовить фигурки из карамели. Такие украшения помогут вам создать настоящий шедевр. Вы можете использовать его для декорирования тортов, крем-карамели, а также глазури и прочих десертов. Таким способом можно сделать фигурки любой формы, насколько у вас хватит фантазии. Но не спешите и будьте терпеливы, наливая карамель. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты, перелейте все в сотейник и варите на слабом огне до 150 градусов, опустите в сотейник вилку и остудите содержимое до 90 градусов. 2. Смажьте необходимые формы, это могут быть просто ручки кухонных приборов для спирали или специальные формы, растительным маслом, небольшое количество карамели наберите в ложку и, не торопясь, накручивайте карамель на форму. 3. Поддержите форму 20-30 секунд и аккуратно удалите карамельные украшения, затем снова смажьте форму и накрутите карамель. 4. Готовые карамельные изделия используйте для украшений разных десертов, а те, что не получились, отправьте обратно в сотейник и растопите. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Продукты и их количество, далее. Золотой сироп, половина стакана из воды, сахара и лимонного сока, вода, четверть стакана, сахарный песок, 2 стакана, растительное масло, 1-2 столовые ложек, количество порций, 1-5. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Попробуйте, и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.